Зов улицы, это улица в моей голове Просыпаюсь рано утром в коммуналке на Софе Вызываю лифт, отправляюсь на первый этаж Двери открываются, я попадаю в билетаж Из парадной выхожу, я не один со мной пес. Острый как бритва зубы, сам огромный как утес. Если сударь, вы не желаете пролитых слез, Будьте опрометчивы, дабы не возник курьез. Моя питомец не потерпит оскорбления в мою сторону Да, мы оба понимаем, на какую Мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, мопс, мой пес, мопс, Гроза улиц, это мой пес, мопс, гроза района, это мой пес, мопс, Здесь его знает каждый, здесь его знает каждый пес. Здесь всего знает каждый пес Очень смирно на районе держат страхи всех мой пес Было так, не всегда, но это другой вопрос Поднимались с самых низов, а идя к вершине Мы свергали царей, рушили режимы Кто-то может заметить, что теперь мы цари С этим мнением до последнего боремся мы Ведь мы не такие, это известно всем да не, не похожие, э -э -э. но может чуть-чуть совсем. Берегись, моего берегись, моего берегись, моего берегись, моего Его знает здесь его знает каждый, гроза, гроза, здесь, его знает каждый, знает каждый. здесь его знает каждый пес. Гроза улиц, это мой тосмос, гроза района, это мой тосмос, здесь его знает каждый знает каждый, здесь его знает каждый пес. Гроза улиц, это мой постмос, гроза района, это мой постмос, здесь его знает каждый. Гроза района, это мой пёсмус Здесь его знает каждый Здесь его знает каждый пёс